Приветствую. Сегодня у нас такая погода хорошая. Я не думаю, что в горах будет такая же, но в любом случае нам деваться некуда. Будем ехать в наш тур по Осетии в один день. Сегодня я забираю вот с этого отеля. Часто отсюда забираю популярный отель. Бумеранг называется. А, вид отсюда, конечно, ну, не, не видно ничего, конечно, хорошего. Ну, может... Со второго этажа, да, я думаю, картина не меняет. Сейчас дожидаюсь туристов, и мы поехали. И вот по словам этого, кто искал своего сына, он ну, примерно показывал, говорит, вот примерно до деревьев здесь все было завалено. Мощные, сильные. А вы слышали изречение Бодрова? Пророческое. Либо мы победим этот мир с помощью кино, либо мы проиграем. Он mm -hmm. uh -huh. хотел снимать фильмы. Получилось, что не получилось. я говорил вот он оттуда начинается и вот он туда и уходит а это видимо был как бы такой есть, поворот, запасной или как поворот. это поворот. бывает да при каких-нибудь камнепадах поворот. сюда ехали так вот можно было наверно как-то mm -hmm. так сжимать Чем выше, даже вот на эти 3 метра, тем еще красивее. Да. Все еще не наводнилась, она не поднялась. Это ну, примерно вот здесь да, да, рез. Да. Вот. Ага. А так она может даже еще выше подняться во время паводков. В июне сезон дождей у нас наступает, и эту дорогу чуть выше, ее размывает. И вот сейчас, я всем рассказываю тоже, видимо, сейчас закончится свадь, видимо, его не положили, чтобы понять, они хорошо это укрепление сделали, потому что там просто вот от скалы до скалы течет река. И туда вот, ну вот сюда приезжаешь, и здесь тупик, туда уже даже проехать невозможно. И не пройти, не проехать, Вот а так бывает этом эскалаторы это недельку расчищают делать заново дорогу. Надеюсь в этом году так не будет. Льки все и летом тоже ледяные. Ну, как... С Ледников. Да, зато вода чистая. Ну, вы сегодня увидите прям чистейшую. Лошадки себе гуляют сами. Здорово, здорово. И вот здесь вот, вот здесь пониже чуть-чуть, был основной корпус этого санатория. А вот это к нему еще один добавили. И там ресторан, и гостиницу сделали. Но тоже вот она уже сгнила вся. А здесь вот это... Вот как раз и есть кармадон, село. Сейчас там в основном только пограничники. А, да. Кто не живет? Ну, я не узнавал, но там есть какие-то дома. Возможно, есть кто-то. Вот. Здесь есть сейчас, мы увидим пару населенных пунктов. Живут люди. А. Да. А вот здесь вот посмотрите, вот, вот сюда, вот в пойму реки и вот лес. И вот с этой стороны. Вот это все образовался лес после того, как э, ледник его с, э, эту гору счесал. И вот это был тот уровень. То есть она вот до сюда дошла. Есть фотки э, вот этого асфальта. То есть он плюс-минус вот до сюда дошел. Угу. То есть э, вот где мы сейчас с асфальта съехали, вот этой дороги всей уже не было. Вот просто он до сюда дошел. И вот э, тоже ракурс такой был, что вот этот санаторий, и на фоне него вот это как только построили. И потом другая фотка, как просто та же фотка, только без санатория, с этим с ветником, и вот это. А -а -а. То есть до-после. Он еще местный флора, фауна точнее, летает слева наверху. Гриф или ворон. Снега опять навалило в горах. Это вот нас теперь такой уровень. Ниже еще. Никто не ждал его в отеле. Снега? А. а вот с этой стороны, вот туда посмотрите, вот там ступенечки как будто в горе. Белая. Угу. Так, ступенечки это ледник язык ледника вот так спускается вниз сам ледник чуть-чуть правее а, а тот который сошел он его не видно он вот за той вот этой темной горой вот за этим за хребтом с той стороны и вот он оттуда падал и вот еще вот этот язык задел и вот это все вниз пошло собирая с собой все подряд и вот это вообще путь дорога. Туда, через вот эту ну, гору, там уже Казбек, вот это вот путь на восхождение в Казбек. Mm -hmm. а Казбек восхождение длится, ну по-хорошему, туда-обратно 6, 6 ночей. Mm -hmm. То есть туда где-то 3-4 mm -hmm. и потом обратно уже побыстрее. Mm -hmm. Ну вниз понятно вопроса. Да. Ну, в любом случае быстро спускаться с 5000 тоже mm -hmm. нельзя. конечно. Mm -hmm. Там может что-нибудь случиться. Вон, где машины, там наша следующая остановка там будет еще покруче видно. Если просто остановить, чтобы вот это все вижу, видите, туда не так сильно видно. А оттуда мы вот сам ледник весь увидим. Ледник называется Майли. И он уже как бы по ту сторону. В принципе, это уже все мы видим последнюю точку России. А -а -а. Наша Грузия. И Грузия как раз таки, граница идет прямо по Казбеку. То есть половина Казбека это Грузия, половина Россия. гузны. Дальше дорога, которая идет вот, там, поверху, она идет до э, кармадонских ван, так называемых. Это горячие источники, нереальные термальные, так скажем. И там очень круто. Тут везде. Тут встроена. Люди там сделали, а так камешками выстроили. Типа ванночка. И там несколько источников, они есть, там, 20-30 градусов, там, больше 40, и самый горячий — это 57. Свариться можно. Лег и хорошо. Да, ну, туда идти сложно и долго, потому что там местами прям вот, вот такие наклоны, ну, mm -hmm. и по тоненькой такой тропинки нужно идти. Чтобы туда пройти, надо вот сюда зайти и сказать здрасте. Можно мы туда пройдем? Ах ты посмотри на этих мустангов. Опа, опа, опа. Сейчас начнут драться. Как всегда, чай пить, я всегда в красивом месте с утра. эти дрова никто никак до сих пор не поджег. Ну, уже где-то недельку они тут <ф meus> Надо приехать сюда ночью. Я все грыжу, грыжусь этим, что надо сюда приехать, надо сюда приехать. Потом выходной, я такой, не, никуда не надо ехать. Я хочу дома валяться. Тишина и покой. Питьевая водичка прямо тут отечет, горная, талая вода, ледниковая. Вот он, Некрополь, город мертвых, музей под открытым небом. По факту кладбище, а сейчас это объект культурного наследия защищен министерством культуры вот так всегда приезжают даже на таких автобусах большие экскурсии собирают людей по гостиницам и едут сюда и дальше в том числе и феогдон и медаграбин может ездить Я даже не знаю их путь ну, не суть суть в том что есть такое даже предложение башню видно боевую башню здесь у нас есть здесь место святилища там дальше есть место святилища тут со всех сторон есть святые места вообще в принципе горы в осетии да и в принципе я не думаю чтобы все горы у всех местностей на каждый народ считает что горы это священное место это в горах нужно себя вести всегда аккуратно культурно спокойно придерживаясь норм каких-то определенных так ни в коем случае нельзя ходить в горах тем более если ты турист или туристка вызывающая одежде какой-то очень много вижу таких беспардонных девочек которые одеваются как на трене плипочку где все их ягодицы и желез видны это очень не кайф приятное делом ты приходишь фитнес зал и там это наблюдаешь там это смотрится но в таких местах ну, есть люди живут в таких местах и этим самым можно как-то их чувства задеть я не знаю но ну, это вообще не культурно так скажем либо ходят по вот таким местам культурным туристическим с бутылкой пива в одной руке сигаретой в другой руке но это вообще из ряда вон выходящая ситуация поэтому нужно всегда понимать куда ты идешь зачем ты идешь и где это находится как могут на тебя посмотреть и осудить или не осудить вот так вот такие горы красивые вот такие места охренительные и жили здесь люди и живут до сих пор Короткий прямой меч окина. Водопадов пока еще не видно. Мы находимся на одной из излюбленных локаций всех туристов и местных, это Медаграбинская долина, Здесь долина водопадов, сейчас ни одного водопада вы не видите, они все замерзшие, их здесь много, если присмотреться можно увидеть замерзшие струи, но здесь находится самый высокий в Европе водопад высота падения 800 метров вот где ледник mm -hmm. заканчивается оттуда вот так вниз падает водичка называется большой зигелан зигелан переводится с осетинского как э -э падающая лавина mm -hmm. Вот если присмотритесь, видите, вот э, кусочек uh -huh. такой, да? Это просто там ручейечки, как бы это не водопад. А вон вдали mm -hmm. видите, прям вот такая ниточка. Понимаете? Да, да, да. Вот это вот водопад ближайший, к которому все ходят. То есть дорога до, до, до, где заканчивается, а тут по руслу наверх поднимаются к этому водопаду. А справа от него э, мы бы сейчас его видели, он бы вот это все бы вот этот весь склон, вот он весь все это падает. Но он только в июне будет виден, может в мае, может в июне. Некогда здесь было озерцо, в котором был лед. И вот этот вот импровизированный пирс, на котором я тут плясал, выплясывал. Теперь он сломан, потому что вода ушла. Ждем паводков, точнее не паводков, а тайне ледника, чтобы все наполнилось опять, снова, и люди сюда будут приезжать. Погнали. Вот здесь лучше перешагивать. Так, ступенька. Диана на моем опыте первая, кто правильно перелезла. А то у всех ноги не гнутся. Ну, у тебя-то понятно, я говорю про девочек, они все как-то косо криво лазят. Ну ничего. Да. Так есть, кровь а? есть. а вот этот камень Можно, в принципе, и вот так. У нас тут вот опять зима пришла. Зимушка-зима. Топаем. Как-то топаем. Хочешь увидеть красоту, придется зиму вернуться. В апреле месяце. Есть один плюс. Отсутствие ветра. Нет ветра. Ой, сейчас не поданцую, да? Можно медитировать здесь. <свят> Веткое явление блока ну еще реже когда наверху нет облаков mm -hmm. все прочесть знать отсюда А сейчас у нас время кофе. Вот здесь, вот живописном таком месте, будем кофе пить. А были вот там, вот там, наверху. Хорошо такая природа. Жизнь. Добро. Красота. Не устаю удивляться этим всем местам, как здесь хорошо всегда, в любое время года. Хоть каждый день сюда ехать, я в принципе практически так и делаю. Сейчас подождем кофе, попьем. Привет, привет. Откуда приехали? Откуда оттуда? оттуда. Не, ну мы, я имею в виду, поднимались то, нет? нет? Мы с... с горы спустились в другую сторону. А, да? да? Мы сейчас не через тот город поедем? Нет. А серьезно? Ага. Ладно. Я нахуй. Смотри, животных. Ты ему нечем ему дать? его что Зато им, да. ему есть что тебе дать. Это да. вот у него он ухал, он это, бирка была, кто-то вырвал. Ну, или сам может тоже счесаться. Да, это чей-то зуб, наверное. Челюсть нижняя, с нижней то упало. Не отпала, это губа нижняя. Эх, везде красиво. А я думал, это тот же городок, откуда мы приезжали, а мы в другую находим. Выйдем. Мы сейчас выйдем где-то в Грузии, и вот эта дорога ведет в Южной сетью. А, Южную yeah. Там, смотри, там дорога через туннель. Да, там вон там два тоннель, там вон три тоннель. Что за речка? Ордон.